Всем привет! Меня зовут Андрей, сегодня я помогу вам определиться с выбором велосипеда. Расскажу про разные типы и поделюсь парой полезных советов. Погнали! Во-первых, ответьте себе на вопрос, зачем вам велосипед? Совет кажется очевидным, но поверьте, это очень важно. Например, самый популярный велосипед в России – это горный велосипед. А используются они при этом зачастую не на бездорожье. Горные велосипеды конструктивно различаются по наличию заднего амортизатора. Hardtail – велосипед с жестким задним треугольником рамы, а двухподвес – велосипед с задним амортизатором. В Декатлон горный велосипед представлен брендом Rockrider, велосипеда которого можно разделить на три основных направления. спорт, Trail. Сегмент горных велосипедов, предназначенный как для комфортной езды по бездорожью, так и в качестве универсального средства для катания по городу. Ему присущая амортизационная вилка, гидравлические тормоза, 27 скоростей, колеса 27,5 дюймов и широкие покрышки. Cross Country – гоночные велосипеды, заточенные на максимальную эффективность и низкий вес. Предназначение свое находит в соревновательной одноименной дисциплине All Mountain и Enduro. Горные велосипеды предназначены для агрессивного катания по трассе со сложным рельефом. Второе направление – это шоссейные велосипеды, которые в Декатлон делятся на два бренда: Трибан и Иван Райс. Трибан – это шоссейные велосипеды для поддержания себя в тонусе с акцентом на комфорт езды. Велосипеды этого бренда разделяются по типу использования следующим образом: комьюнинг (прогулочный стиль катания), шоссейный велосипед, адаптированный для расслабленного катания. Отличается огромным количеством всевозможных креплений под аксессуары. Универсальности в использовании и расслабленной посадкой. Гравины Тип велосипеда, который сочетает в себе все преимущества горного и шоссейного велосипеда. Тренд последнего времени. Широкие и цепкие покрышки, колеса, готовые к бескамерному использованию. Геометрия шоссейного велосипеда. Идеально подходит для быстрой езды по легкому бездорожью. Велокросс. Велосипед часто путают с гравином. Но его отличает более агрессивная геометрия, менее широкие покрышки, более техничные компоненты и низкий вес. Ведь он предназначен для гонок по велокроссу. OneRisle – это гоночные велосипеды для достижения результатов с акцентом на максимальную эффективность тренировок. По типу шоссейной велосипеда бренда OneRisle в Decathlon подразделяется на следующие категории. Endurance имеет в наименовании модели маркировку EDA спроектированный для тренировок по твердому покрытию, имеет менее агрессивную посадку по сравнению с гоночными велосипедами. А геометрия рамы и широкие покрышки обеспечивают комфорт. Велосипеды этого типа отлично подойдут для тех, кто хочет начать серьезно тренироваться и познать азы шоссейного велоспорта. Road Racing – гоночный велосипед для частых тренировок и участия в соревнованиях. Отсутствие акцента на комфорт, упорная эффективность передачи энергии мышц за счет лучшей аэродинамики, низкого веса, техничности компонентов. Эти велосипеды подойдут для спортсменов, которые ищут максимальной техничности для повышения своих результатов в любимом спорте. Гибридные. Помимо горных и шоссейных существуют гибридные велосипеды. По сути, это микс между МТБ и шоссейным велосипедом. Отличительной особенностью гибридных байков является более прямая посадка. Городские. Для тех, кто хочет использовать велосипед как комфортный и экологичный городской транспорт, стоит приглядеться к классическим городским велосипедам. Особенностями таких велосипедов являются прямая посадка, мягкое седло, наличие необходимых аксессуаров в комплекте, подножка багажник, корзинка для покупок, крылья и так далее. Красивые, эстетичные и удобные велосипеды. Складные велосипеды. Лучший выбор, если вы часто перевозите велосипед в общественном транспорте или не любите, когда двухколесный друг мешается в квартире. Складные велосипеды отличают. Компактность, небольшие колеса, простая надежная конструкция, легкая система складывания. Детские велосипеды. Это всегда баланс между желанием детей и родителей. Беговелы. Специально для приобщения малышей к велоспорту. Лучший вариант, чтобы учиться. Развивает чувство баланса. Прогулочные велосипеды. То, что мы часто подразумеваем под детскими велосипедами. Это небольшие велосипеды с колесами до 20 дюймов. Анатомически сконструированные для детей до 7 лет. На данные велосипеды с легкостью устанавливаются боковые колеса. Внешний вид очень разнообразен. Можно подобрать на любой вкус вашего ребенка. Горные и гибридные велосипеды для старших детей-подростков. Можно рассматривать горные, гибридные, шоссейные модели для знакомства со спортом. BMX, они же трековые велосипеды, которые имеют простую и очень надежную конструкцию. Одна передача, широкие педали, возможность крутить руль на 360 градусов. Также в мире велоспорта есть фэтбайки, велосипеды для фристайла, триала, унициклы, тандемы и прочие экзотические течения. Если вам будет интересно подробный разбор данной экзотики, ставьте лайки. Этому видео и пишите в комментариях. С типом велосипеда определились. Что дальше? Рама. Рама – это основной элемент велосипеда, к которому крепятся все остальные узлы и детали. На сегодняшний день существует огромное количество типов и видов рам, которые приспособлены к определенным стилям катания. Рамы классифицируются по типу материала изготовления, по форме, амортизации и так далее. Три основных материала, из которых изготавливаются рамы – сталь, алюминий и карбон. Алюминиевые рамы – баланс стоимости и технологичности. Именно с алюминиевыми рамами производится большинство велосипедов. Что еще? Обзавестись аксессуарами. Это упростит вам жизнь и сделает катание более безопасным и комфортным. Например, крылья защищат от грязи и брызг. Подножка позволит подставить велосипед в любом месте, а не класть его на землю. Фонари и катафоты позволят кататься в темное время суток и сделают вас заметными на дороге. Звонок поможет предотвратить столкновение с пешеходами. Фляга с водой, думаю, без комментариев точно нужна каждому. Советуем обзавестись шлемом, очками, перчатками, светоотражающей одеждой и фонарями. Безопасность превыше всего. Ну что же, сегодня мы узнали, чем отличаются между собой разные типы велосипедов и как правильно подобрать именно свой. Если вам понравилось данное видео, будем рады вашей реакции, вашим комментариям и лайкам. Весь ассортимент велосипедов вы можете найти на нашем сайте. До новых встреч!